С тех пор, как 10-12 тысяч лет назад человечество одомашнило растения, рост и накопление их числа вида, используемых, просто катастрофический. Сейчас используется диких и культурных видов примерно 7 тысяч. Но есть одна проблема. Если взять э, всю энергию, получаемую человечеством из растительной пищи, э, то 95% этой энергии получается всего лишь от 30 видов растений, а э, 60% всего лишь от 5. Это э, пшеница, рис, кукуруза, э, просо и сорго. Э, очень важно сохранить генетическое разнообразие в, для этих культур легко представить, что случится, если какая-то из этих культур пропадет или будет какая-то эпифитотия. А э, генетическое разнообразие просто огромно. По данным ФАО э, пшеницы существует более 85 тысяч сортов. Э, риса более 75 тысяч сортов. Это, не, это только вид э, сорта. А, а есть э, э, большое количество линий в которых есть какие-либо гены уникальные, их тоже необходимо сохранить. Сужение генофонда, вымывание каких-либо генов, вымывание слововное, конечно, это явление называется генетическая эрозия. К чему оно может привести? Хорошо видно на примере банана. Банан – это вегетативная размножаемая культура. В диких видах есть семена, в культурных уже их не осталось. И разнообразие банана сократилось примерно до 200 сортов, и вполне возможно, что он вымрет из-за ряда болезней, в первую очередь панамской черной болезни банана. Для того, чтобы не происходило генетической эрозии, сохранять генетическое разнообразие, необходима координация усилий многих стран, генбанков и все такого. Для этим занимается организация под названием ФАО, которую я уже упоминал. Это продовольственная и сельскохозяйственная организация. При ООН, девиз этой организации ⁇ «Помогаем построить мир без голода ⁇ Uh, при этой, этой организации была создана другая организация под названием Bioversity International. Эта организация занимается разработкой программ и координацией uh, усилий в сфере генетических ресурсов растений. Uh, все взаимодействия в Европе происходят в рамках европейских корпоративных программ, вот их эмблема. Но есть проблема взаимодействия, генбанки различных стран должны знать, что есть в генбанках других стран, для того, чтобы не дублировать, запросить какие-то образцы. Для этого создано в рамках европейских корпоративных программ поисковые, система под названием eurisco. Ею может воспользоваться в принципе любые люди, любые организации. Не обязательно для этого нужно быть в составе европейских кооперативных программ. Также есть два основополагающих документа в рамках генетических ресурсов. Это э, первая, конвенция по биоразнообразию, которая была принята в 1991 году. И на данный момент э, около 190 стран ее подписали. Главный тезис, там очень много всего описано, но главный тезис, то, что распоряжается генетическими ресурсами и генетическим разнообразием, в стране национальное правительство, и эти ресурсы принадлежат этим странам. И вторая, второй основополагающий документ ⁇ это э, международный договор о генетических ресурсах, который был э, подписан, по-моему, в 2004, а принят в 2006 году. А, и, его подписали тоже более 100 стран. А, и он ко координирует всю работу в, в, в этой сфере. Не у всех стран есть э, достаточно средств для сохранения генетических ресурсов, их изучения. Все. Для этого был создан глобальный траст э, по разнообразию хозяйственных культур. Э, страны, которые входят в этот траст -фонд, представлены на э, этом э, слайде. Большие кружочки – это те, кто дал больше денег но маленькие кружочки это тоже люди страны которые предоставляют они предоставляют не деньги они предоставляют информацию они предоставляют образцы Базисом глобальной мировой системы генетических ресурсов является Международный центр изучения и сохранения растений. Самый известный такой центр, это вот, зелененьким обозначен, это СИМЕТ, Центр по изучению пшеницы и кукурузы в Мексике. Он имел большое значение в так называемой «зеленой революции». Uh, вот этот маленький синий си си си кружочек – это uh, глобальное хранилище в Свальборде, о котором я буду рассказывать больше. Просто запомните, что оно находится здесь. Как эта система работает, я расскажу на примере Икарда. Это uh, центр uh, по изучению культур в засушливых условиях, которые находятся в Турции. Они собирают громадное количество сортов и линий, также у них есть свои селекционные программы, изучают их, составляют блоки по пакеты, так называемые, или питомники, по каким-либо признакам, например, стойкость к болезням или стойкость к заслушаемым устоям, передают информацию всем, кто подписал международный договор, о котором я говорил раньше, и люди страны точнее или генбанки отдельно могут заказать у них э, питомники да хоть все э, все это делается за счет э, и карты э, транспортировка все единственное что они требуют это предоставлять информацию о изучении какой-то минимум э, и по возможности присылать свои тоже образцы в э, в этот центр. Какие бывают способы сохранения? Глобально их можно разделить на две группы. Это институт и экситу Институт это в естественных условиях. Или если касательно культурных растений, это те условия, та местность, где эти культуры приобрели свои черты, воены. гены. Экситу – это сохранение в неестественных условиях, и, наверное, это наиболее экономичный и перспективный способ сохранения разнообразия растений. В неестественных условиях можно разделить на, тоже на два вида основных. Это в неконтролируемых условиях и в контролируемых условиях. А, какой плюс в неконтролируемых условиях? А, любые образцы их нужно изучать. Не просто заложить где-нибудь, а изучить и определить, какие стоящие, почему их стоит закладывать. Это происходит в ботанических садах, в селекционных центрах и в генетических центрах, в полевых коллекциях. Однако у этого способа есть ряд проблем. Он, во-первых, трудоемкий и, второе, много денег. Для примера я расскажу, сколько стоит сохранение двух тысяч образцов лука в генбанке Германии. В полевая коллекция содержать это количество это 150 тысяч евро в год, а криосохранение всего лишь 37 половиной тысяч. Разница на лицо. Какие бывают типы генных банков? Это как раз контролируемые условия. Бывают банки семян, это просто закладывают на долгосрочное охранение семена. Но не все образцы, все семена можно высушить до нужных условий, и часть растений размножается вегетативно. Для этого созданы банки тканей, криобанки и банки пыльцы. Сколько же существует Генбанка в мире? По данным ФАО существует сейчас 1750, ну плюс-минус какое-то количество генбанков в мире, и они хранят более 7 миллионов образцов, примерно 7,5 миллионов. Самый большой генбанк в мире – это генбанк США, в Европе самый большой герма, генбанк России. Также громадный второй, наверное, по величине генбанк Германии. Генбанк Украины тоже не маленький. один из самых больших. Он содержит более 1200 видов растений и более 140 тысяч образцов. Самый известный Генбанк – это всемирное семяхранилище в Свалбарде. Я помните, я вам показывал на острове Шпицберген. Сделано оно в вечной мерзлоте. Семена хранятся. При минус 18 на глубине 19 метров. И рассчитано на хранение 4,5 миллионов семян. На данный момент оно даже наполовину не заполнено. Но продолжает заполняться. Там есть и наши семена, конкретно из Харькова. Примерно 1300 образцов пшеницы твердой и мягкой. Важным показателем является, сколько семена могут храниться. Их можно разделить по типу хранения на три группы. Первая группа – это микробиоитики, которые могут храниться меньше трех лет. К ним относятся соя, рис и другие, которые показаны на слайде. Мезобиотики – это растения, семена которых могут храниться от 3 до 15 лет. Из самых важных – это кукуруза, рожь, подсолнух и горчица. И третья группа – макробиотики, более 15 лет. На самом деле, это самая большая группа, и в нее входят наиважнейшие культуры, такие как пшеница твердая, мягкая, горох, ячмень и другие культуры. Несколько слов скажу о э, рекордах долголетия. В середине прошлого века в высохших озере Маньчжури были найдены семена лотоса индийского. Э, первоначально определили э, их возраст примерно 160 лет, однако потом радиоуглеродный анализ показал, э, что они пролежали там э, чуть больше тысячи лет, ну плюс-минус 200. Большинство из них взошло. Другой пример. В, на северо-западе Канады, тоже выше Сакшам озере, были найдены семена люпина арктического на слайде. Им больше 10 тысяч лет 6 образцов взошло. И последний пример – это амарант, семена которого были найдены в долине Мендоса, Аргентина. Им три лет и несколько штук, по-моему, три тоже взошло. Вот такие вот э, рекорды. Э, несколько слов скажу о том, как э, обстоят дела в Украине и вообще, как это происходит. В Украине э, есть э, генетический центр, э, он находится в Харькове, э, метро Маршала Жукова, если кому это интересно, э, э, и есть 34 организации соисполнителей. Для чего это нужно? Часть сортов э, проходит так называемое экологическое испытание. Они высеваются одни и те же в разных условиях и потом сравниваются. Также есть условия, естественно, которые, э, вернее, образцы, которые могут, в, например, на юге выращиваться или там, на западе в Харьковской области выращиваться не могут. Как все происходит? Сначала все происходит в три этапа. Сначала происходит интродукция. То есть поиск семян, заказ, в том числе из тех центров, семи Текарда, о которых я говорил раньше. Здесь их высевают в карантинных питомниках и начинается второй этап – изучение. После изучения и отбраковки выбираются наилучшие образцы и закладываются в хранение на тоже минус 18 у нас. В разных странах, кстати, хранение от минус 18 до минус 22 долгосрочное и время от времени скажем, там, раз в 10 лет, вообще зависит от культуры, проверяется их схожесть, проверяется схожесть на так называемых контролях. Через 30-40 образцов закладывается один из этих образцов, который отвечает определенным признакам, его вытаскивают, чтобы не раскрывать все, определяется схожесть. Если схожесть падает для разных культур, этот показатель тоже разный, пересевается и закладывается заново. Ну и последнее, что я хожу, хочу сказать, что на самом деле э, поучаствовать в сохранении генетических ресурсов может каждый. Э, дело в том, что э, большое значение имеет сохранение местных или с, так называемых стародавних сортов. Э, эти сорта любят выращивать у себя какие-то дачники, бабушки, которые... Возможно, они... Э, не имеют большого значения, они низкоурожайные, но в них могут быть какие-то гены, которые э, приходятся в будущем, э, могут, э, могут противопоставить различным эпифетотиям, э, ну и вообще будут полезны. У меня все, спасибо за внимание. большое за лекцию. Вы сказали, что разные семена имеют разный срок хранения. Скажите, что происходит с этими семенами, с семенами в генбанках, когда срок хранения истекает? Ну, я уже сказал, их пересевают, собирают и закладывают снова. А, а скажите, вот такие семена сохраняют в генбанках только для культурных растений, в плане, которые полезны, или какие-то еще интересные сорта? На самом деле, большинство образцов, которые содержатся в геннонках мира, они не полезны с точки зрения урожайности или каких-то других признаков. Но они обладает, может, каким-то уникальным фенотипом, содержит какие-то уникальные гены. Плюс, на самом деле, я, может, не акцентировал на этом, очень много содержится диких растений, семена диких растений, не только культурные. Это тоже важно. То есть в нашем Генбанке 1202 вида растений, ну, минимум половина – это дикие какие-то растения. Uh, какова вероятность того и какова степень, так сказать, хреновости uh, данных uh, видов растений в старшее время. То есть я хочу сказать то, что какова вероятность того, что скоро uh, uh, все растения исчезнут. По моему смыло? Растения вряд ли исчезнут. Некоторые могут. Как я сказал, у тех, у которых сужено генетическое разнообразие, они могут подвергаться различным факторам среды, могут болезни их уничтожить, могут вредители просто у них не будет достаточно генетического разнообразия, чтобы они противостояли этим факторам. Но в целом угроза небольшая. Кроме того, я не сказал в своей лекции, большинство из образцов дублируются в разных генбаркетах. Банках. То есть не просто в один день заложили, они дублируются. То же хранилище в Свальборде дублируется в, во многих европейских генбанках. Наши образцы, по-моему, дублируются в генбанке Словакии. Во время вашей лекции у меня появился такой вопрос. Как работают банки полиции? Неужели полицию собирают так же, как семена, в банки и хранят? Нет, их замораживают с помощью жидкого азота. Что с семенами происходит такого внутри, что они ну, утрачивают свою жизнеспособность и не взойдут после 15 лет? Различные физиологические и биохимические процессы. А можно я тоже вопрос задам, чтобы разрядить установку? А вот эти ваши банки семян, они защищены от радиационного излучения? Вот если взорвется атомная бомба над Украиной, вот этот банк семян, он нас спасет? Он спасет наш город или нет? Не спасет. На самом деле все эти семена хранятся в ароматных холодильниках с солнцами стенками, так что более-менее они защищены, но от ядерного оружия вряд ли. Благодарю за лекцию, это было действительно познавательно и интересно. Я хотел задать вопрос об актуальности и вообще имеет ли смысл наличие таких банков в условиях, когда буквально каждую секунду по миру циркулируют миллиарды генов, переносимых вирусами и вообще мутациями. К примеру, вы можете опылить гербицидами определенное поле, и через 2-3 сезона они, эти ну, сорняки перестанут погибать, они выработают резистентность. То есть у них появится мутантный ген, который противостоит этим гербицидам. То есть человек, так же, как и другие животные, вследствие ну, растительного ядные животные поедали растения, Появились шипы, также из-за климатических условий. Точно так же человек является фактором, ничем не отличным от других натуральных факторов, которые приводят к генетическому разнообразию в мире. Насколько актуальны тогда вот эти хранилища, учитывая ход вот этой генетики? Uh... Ну, во-первых, как я сказал, для того, чтобы противостоять всем этим резистентным вредителям, болезням и всего остального, нужно генетическое разнообразие. То есть, это главная цель, собственно, генбанков. Плюс у многих старых каких-нибудь местных сортов есть, на самом деле, какие-то стойкости к новым патогенам. Есть примеры, когда исчезновение сорта привели к вспышкам. Ну, и в целом, на самом деле деле это такой себе бэкап против этого всего ну я, я скажу что тут уже передо мной лектор говорил что он планирует про электродвигатели и про это а я планирую больше еще одну лекцию больше про генетическую эрозию где подробнее отвечу на ваш вопрос наверное это, у меня есть товарищ который работал какое-то время в корпорации монстанта вам видимо известно они практически полностью монополизировали промышленное производство зерновых семян для посева. И большая часть разработок, трансгенозных, тоже там у них. И он утверждает, что уже давно разработаны сорта и технологии, которые, в принципе, позволят более чем накормить всех людей, даже больше, но это не очень выгодно делать. Что вы думаете по этому поводу? Спасибо. Да, невыгодно. И на самом деле главная проблема не в том, что нету высокоурожайных сортов или каких-то других. На самом деле главная проблема в перераспределении ресурсов в мире. Но с другой стороны, всегда будут, как уже говорили, новые бактерии, новые грибы, новые вредители, новые сорняки, которые будут приспосабливаться, приспосабливаться, приспосабливаться. С тем же бананом, о котором я говорил, грибы развиваются быстрее, чем человек пытается создать новые сорта бананов, устойчивые к этим патогенам. Ну, вот Значит, вся эта вещь называется демографическим переходом. В чем фишка? На первой фазе демографического перехода мы наблюдаем примитивное общество, в котором очень высокая рождаемость и очень высокая смертность, по большей части детская.